Так, мы едем в Лович. I, we Let's it Все вырублено в скалах. Всегда. Мы в городе Лович. Едем в отель. Хотели остановиться в отеле Лович, но там такие убитые номера. Вот в этом отеле мы хотели Лович, он прямо в центре. Но отель очень убитый, и поэтому мы решили поехать в другой. Посмотрим, чем тот будет лучше, чем это. Речка Ой, какая крепость, смотри да, На горе Вот еще один объект На горе Средневековна крепость Вон там памятник еще есть Круговое движение Да, мы от крепости уехали Ничего, зато здесь Вон какая крепостная стена Красиво Живописные скалы Какие тут просто не так, не так, не так. Ой, так нам вон туда, на гору. Да, парк стратыш. Держитесь правее Боже мой, нам туда на гору. У -у -у -у. Боже ну здесь какие-то солдаты. Понял. Я понял, так что да, пешком, конечно, хотели хотел, стратишь. Ресторан бассейн Бродина. Вот хотел написано, видишь? У -у -у. Вот мы остановились. В этом отеле в городе Лович называется Стратеш. Так называется одноименный парк. Сегодня хорошая погода, обещали больше 20 градусов, поэтому мы пошли на завтрак. Да, вот такой у нас отельчик. в отеле Стратыш". Две больших булки, кусок да? хлеба и сахар. Вот и... кусочек бурензи. Да. Замечательный завтрак. М -м -м. Невозможно Бал Очень много народу. Мальчик М -м. в ресторане не успевает подавать. Вид из отеля Налович. Вот так выглядит наш номер в отеле Стратыш. Интерьер, может быть, есть, но номер убитый. Я бы сказала, даже не убитый, а не ухожий. Стены грязные, покрытие ковровое. Ну, в общем. Так, как ни странно, в этом отеле нет номеров. Пятницу, субботу, воскресенье. Болгары очень сейчас интенсивно путешествуют. А Лович – это интересный город. Сейчас мы пойдем в парк, который окружает этот отель, и в крепость Ловичскую. Мы остановились в парке. А здесь оказывается зоопарк. зоопарк. Вот вид на город Лович с парка. Вон там виден пешеходный мостик, который ведет центр. Вот крепость, которую мы хотели посетить. Кружил он вот такими скалами. Стенами, я бы сказала, каменными. Вот такой памятник при входе в креп. Носил а мы где? Есть тут что-то такое, чтобы... Да, красная Мы идем в крепость. А это крепостная стена. Ограждаясь все стены крепости. Делает их ответственными и неприступными. И здесь нас встречают. Такие два рыцари болгарские. Как будто с человека ослеплены. Они не... Никак... Это мумия. Да. Средневековен болгарский ну, волк 830 восемьсот тридцать ловишки мир. Вот мы в средневековой крепости в городе лович. Что можно сказать про этот город? Маленький, красивенький В горах Кругом окружен какими-то такими Стенами отвесными Каменными да. Что придает ему какой-то Незабываемый колорит Ну есть какой-то колорит есть, да. И здесь есть одна очень Супер достопримечательность Это крытый мост Из-за него мы сюда и приехали Поэтому Сейчас мы покинем эту крепость и пойдем на мост. Они тут дают концерты, тут и подсветка. Вообще тут такое красивое место, если здесь сделать какое-то мероприятие, по-моему. Мы наблюдаем крытый мостик, который разрабатывался как транспортный, и он идет через реку Асэн. собака я я не бобик ну попозируй мне чуть-чуть ну какой ты красавчик вот такой симпатичный вид у нас на город Лович. вот отсюда хорошо видна крепость которую мы только что были а сейчас мы поедем снимать крытый мост который был построен 1874 76 год и построил его болгарский строитель Никола Фичев, или его еще называют Уста-Колье-Фичета. В строительстве задействовано было много жителей Ловича. Он построен на пяти каменных фундаментах высотой 4,5 метра и шириной 3,5 метра. Верхние части каменных столбов украшены патриотическими скульптурами с изображением льва двуглавого орла, женского торса, плети поработителя. По задумке мастеров из Ловчана, он был построен как крытый мост. Внутри по обе стороны улицы есть 64 небольших магазина, площадью половиной квадратных метра. В августе 1925 года мост уничтожил пожар. А вот мы едем в центре. Очень красиво. Вот и мостик. Вот тут видна крепость, мост. Этот мост горел оригинал его в 1825 году. После этого он был перестроен. И только недавно ему вернули прежний облик. В этой грязненькой речке водится хорошая рыбка. Вот какая стая тут прилетела на наш мостик. Этот мост символ города Лович. В Европе мы видели два крытых моста. Первый ⁇ Понтивики на реке Арно, напротив галереи Уфицы. Видео есть на моем канале. Это Флоренция, Италия. И второй мост ⁇ Капельбрюки в Люцерне, через реку Ройс. Это в Швейцарии. Маски. Маски давай. Ты хочешь купить сувенирчик в городе Лович? Красивый. Здесь прохладно, могу сразу сказать. Это плюс. Да, и это плюс. Вот это плюс. есть такие картины. Я хочу, поскольку они все равно все не, не живописные, опринтованные. А да, твоя они... принт парку да. понял. Малко ага. можно так само? Да. да. Магнитик лович. Он же такой, знаешь, но очень симпатичный. Вот эта карта города Луни. дорогой. Не, не хочу. А кофе попить можно вот туда, прямо на стояночку. Ну, да. Просто тут я хочу сказать, что кофе не такая. Какая? Okay. Ну, я думаю, ну, из автомата вот что, кофе. Ну, кофе, наверное, из автомата. Мы выехали из Ловича. Температура за бортом 28 градусов. 13.34 мы едем в Бару. Наше путешествие заканчивается, но если только что-то интересное мы увидим по дороге.